Всем привет! Мы находимся в Москве, в небольшом сквере рядом с метро Сокол. И эту площадку вы наверняка видели в видео про турники и брусья, где такие кочки собираются и тренируются на улице. Вот, это именно на этой площадке. Она такая компактная, но имеет все необходимое. Двойные брусья, рукоход, комплексы турников, с, в том числе с нейтральным хватом. Вообще-то это называется тоже рукоход змейка Но он очень короткий, чтобы быть змейкой И реально вот, дофига он нужен Без толку Шведская стенка Упоры для отжиманий и подтягиваний австралийских На них мы будем сегодня заниматься И гнутые брусья Вот То есть те, кто видел ролик, в принципе, все знают Что здесь есть А, ну да, естественно, хренотень неведомая И скамеечка вот. Те, кто видел те ролики, знают, что здесь есть, вот. Кто, кстати, видел нашу тренировку про пресс, тренировка пресса по науке, я вот размещу ссылочку сверху и в описании тоже с Антоном Поповым. Она тоже снималась на этой площадке, но летом. Сейчас здесь снег, хотя он и утрамбован, но довольно скользко. В общем, турбоблок. Турбоблок — очередное новое задание, которое должно бросить нам вызов. Сейчас я буду делать то, чего нету пока что ну, на данный момент, когда я прохожу эту программу, этого нет в программе. Но это будет в следующих запусках. Сегодняшнее задание называется «Обратный ход конем». И это схема тренировочная, состоящая из разного вида отжиманий. Пойдемте ближе к упорам, покажу. Итак. Ну, на этих упорах, к сожалению, поскольку очень большой слой снега будет делать тяжело, поэтому я, наверное, буду делать этих. Пошли на те упоры. Что мы делаем? Вы ставите ноги на опору, делаете отжимания. Все делается, то есть здесь как бы один подход состоит из пяти видов отжиманий, которые выполняются друг за другом без отдыха. И в зависимости, соответственно, от уровня подготовки от уровня, вы выбираете уровень нагрузки. То есть если у вас уровень начинающий, вы делаете по 5 повторений, если продвинутый по 7, если такой хороший уровень, то по 10 повторений. То есть, ну я буду делать по 10, поэтому рассказываю. Ставите ноги на перекладину низкую, Делайте 10 отжиманий с ногами, затем выпускаете ноги вниз, 10. Затем разворачиваетесь и 10 отжиманий от самой перекладины. Затем 10 отжиманий от, ну, на полу руки. И затем снова ставите ноги на скамейку и еще раз делаете 10. И таким образом у вас получится 50 отжиманий, это один подход. Затем вы отдыхаете, в зависимости, если у вас начинающий уровень, вы отдыхаете одну минуту, если продвинутый, две минуты, если высокий, мастерский, я не знаю, как его назвать, уровень, то вы отдыхаете три минуты. И делайте еще один такой подход. И всего вам нужно таких сделать подходов 5 за эту тренировку. Вот такое вот задание. Здесь прорабатываются и верхние, и нижние, и средние части груди, и это все в динамичном темпе. И вот это вот вызов. Вот это вот, я думаю, такой хороший будет вызов всем чтобы испытать свои силы. На момент, опять же, я повторюсь, когда я сейчас прохожу программу, этого нет. Вот, но я решил вам показать, потому что в будущем это будет. И если вы смотрите этот видос из будущего, то поздравляю, мы действительно внедрили больше фристайла в тренировочные схемы турбоблока. Вот, сейчас буду разминаться и... бомбить. Погнали. Вот такая вот вышла тренировка, чуть более 20 минут, 250 отжиманий. Соответственно, если вы делали по 5, это будет в сумме 125, если по 7, в сумме 175. В любом случае, это намного больше, чем вы обычно делаете в рамках 100-дневки. И, собственно, в этом и заключается вызов. Плюс, вы объединили несколько разных видов отжиманий в один подход. То есть, можно сказать, что такой небольшой фристальчик получился. Надеюсь, он вам понравился, так же, как и мне. Вот. на самом деле я его сделал сегодня, потому что у меня сегодня еще день груди День отжиманий Вот, я буду еще сегодня делать разные всякие отжимания И для разогрева решил сделать этот Эту схему Таким образом остается всего один, один тренировочный день До конца программы то еще пара организационных дней И наш с вами путь будет закончен Почти сто дней назад Мы пообещали себе дойти до конца и вот мы уже на финишной прямой. Это круто. Это очень круто. Ладно, увидимся завтра. Будет новая тренировка, новая площадка. Пока.